И снова всем здрасте. Даже не знаю, обозревать ли Нептун, потому что я ждала, что здесь будут какие-то интересные подсказки. Но я здесь особо ничего не вижу. 121 – это 11 в квадрате. 38, 19 на 2 коты. 95 – это 19 умножить на 5. То есть, опять-таки, кратные девятнадцати девяносто четыре сорок семь на два, не знаю, что сказать. Тридцать два зуба четыре раза. Группа чисел лошади, группа чисел ноты до тридцать один присутствует, не знаю, сто сорок пять, двадцать девять на пять. Здесь два числа кратные семнадцати. Непонятно, что сказать, потому что я здесь не нахожу какого-то числа, которое бы зацепило бы как уникальное, как свойственное только этому списку. Пока что ничего не вижу, потому что жду ваших идей. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч.